Приветствую вас, львы и львицы. В последнее время вы мне стали очень такими активными зрителями, слушателями, чему я очень рада, счастлива. Надеюсь, что и в дальнейшем буду вас радовать. Так что ставьте свои лайки, комментарии, делитесь видео. Спасибо вам большое. Ну, а Сегодня мы будем с вами смотреть, что будет происходить в вашей жизни в период движения Венеры по знаку Зодиака Водолей! Вот он! Водолейчик. Ну, для вас водолей интересен тем, что это для вас является символический дом партнерства. И учитывая, что там будет находиться пять планет, сейчас я перенумерую дома для удобства, вот он, дом партнерства, здесь будет пять планет, можно смело утверждать, что данная сфера будет до 24 февраля, очень-очень для вас активно. И тут причем такие интересные планетки идут, которые говорят о том, что, возможны и серьезные знакомства, с долгосрочными намерениями, хотя сам по себе водолей не отличается какими-то такими глубокими отношениями, глубокими. Чувствами, но, тем не менее, этот знак является фиксированным, точно так же, как и вы, лев, фиксированный. И, как правило, если возникают отношения на основе каких-то общих интересов, то они могут держать людей вместе достаточно долгое время. Ну, посмотрим, будем разбираться. Начнем с того, что 1 февраля. Меркурий становится ретроградный. Меркурий это общение, коммуникации. Это техника. До 21 числа не рекомендуется покупать никакие технические средства. Иначе их придется или ремонтировать, или менять. Или вы впоследствии будете ими не очень довольны. Ну, конечно, может быть, это срабатывает и не на сработать не на процентов, но на большинство точно. Это может отразиться негативно. Еще. Как правило, такой Меркурий несет возврат к прошлому, к прошлым отношениям. Ну, по, с с учетом того, что это у вас сфера партнерства, значит, какие-то партнеры вернутся из прошлого. Это может быть работа, это могут быть и личные отношения. Возникнет необходимость порешать некоторые вопросики, с которыми вы не успели разобраться раньше. Для этого период суперблагоприятный. Что еще здесь у нас возникает? Здесь есть интересный аспект квадратура Марс-Юпитер. Марс для вас это так, 12, 11, 10. Ага, вот как, смотрите. Для тех, кто хотел каким-либо образом повлиять на свой карьерный рост, может быть, вел переговоры со своим начальством или планировал о повышении, то здесь идет очень-очень много усилий, прикладывается много усилий, даже может быть, знаете, как борьба, как расталкивание, как локтями. Вы стремитесь к своей цели, пробиваетесь, несмотря ни на что. Но здесь достаточно сложный. Здесь даже, знаете, есть указание на то, что партнеры ваши могут... Даже кого-то убрать для того, чтобы поставить вас на его место. Но учитывайте, что сам по себе период февраль до 21 числа, он, как правило, меняет условия первоначального договора. Может менять какие-либо обстоятельства. И в итоге может получиться совсем не та ситуация, на которую вы рассчитывали. Не тот итог, на который вы рассчитывали. Еще. Также будет до 17 числа действовать такой аспект, как квадрат Сатурна к Урану. Опять же, в этой же области карьера, Уран, взрыв, Сатурн, партнерство, непримиримость, борьба, желание отстаивать свою точку зрения, поступать так, как вы желаете нужным, так, как будет правильно. С вашей точки зрения. Вы знаете, мне вот не похоже на аспект увольнения. Я, конечно, еще посмотрю в конце, но увольнение не похоже. Похоже на огромную силу и пробивную способность. Если вдруг вы уйдете на ретроградном Меркурии, то, в принципе, вы уже туда вряд ли вернетесь. Скорее всего, что... Ну, то есть для ухода с работы это период благоприятен. А вот для перемещения по должности ну, он как-то очень тяжело может проходить. Я бы не рекомендовала бы. Но ну, это слишком большой ценой. Давайте посмотрим на наших помощников. Да, если вы планируете увольняться, все-таки, может быть, делать какие-то сложные реорганизационные перестройки в своей карьере, то это лучше сделать до 11 числа. А если возобновлять какие-то старые процессы, то это после 11 после Новолуния теперь еще интересно смотрим с 3 по 10 февраля будет работать такой аспект как соединение Сатурна с Венерой вот он, Сатурн с Венерой ой, такой хороший аспект просто прелесть, просто замечательный он говорит о создании некого такого, знаете, серьезного, надежного партнерства, которое вам, знаете, как-то впоследствии может принести определенную выгоду. А после 8 февраля еще тут подключается и Юпитер. А Юпитер у нас планета большого счастья, соединяясь с планетой малого счастья. Ну что может быть интереснее? С учетом того, что у вас солнышко находится во льве эти планетки как юпитер сатурн венера они будут образовывать аспектики оппозицию напряжение к вашему солнышку знаете что то связано с вашим удовлетворением вашей эгоцентричности удовлетворением вашего я будет осуществлено вот как будто бы вы почувствуете себя наконец то королями королями и вот внутреннее эго оно будет, знаете, так на, на, насыщено, оно будет довольно, вот напитано необходимыми эмоциями. Я думаю, что многие из вас результатом борьбы свои будут довольны. И работать этот аспект будет с 8 по 16 февраля. Обратите внимание на этот период. Теперь еще интересно. По поводу кредитов, чужих денег, опасных ситуаций. Здесь идет благоприятный аспект с 5 февраля по 19 от Нептуна к Марсу. Нептун-Марс. Я бы рекомендовала этот период для получения кредитов, для, получения, для повышения своей зарплаты. Просьба о повышении даже здесь, наверное, не просьба, а просьба о получении все-таки каких-то старых, невыплаченных долгов. Ну, вот, для этого можно использовать. И вообще, обращаясь в этот период с просьбами к своему высшему руководству, можно быть уверен в том, что к вам пойдут, пойдут к вам на встречу. Теперь еще очень осторожно, будьте в период 18-19 февраля. Здесь Будет напряженный аспект, вот как раз относительно взаимоотношений со своими партнерами по работе. Но это может коснуться и личных взаимоотношений. Просто эмоционально будет такой очень такой, знаете, сбудраженный день 18-19. Вот вам тяжело будет сдержаться от того, чтобы не отстоять свою точку зрения. но как-то бич вы будете, очень эмоционально будете все воспринимать на свой счет. Подождите. Все наладится и станет прежним. Ну а сейчас мы перейдем к прогнозу по основным сферам на Таро и послушаем, что оно, вам, что оно вам подскажет. Как вас будут воспринимать окружающие? Здесь гора. Гора, как правило, говорит о том, что у человека есть некая проблема, которую он должен решить. Он слишком погружен в эту проблему. Ну, еще говорит о том, что у человека могут быть очень высокие амбиции. Ну, уточняющая карта ребенок говорит о том, что вас ожидает выход из некой тупиковой ситуации, ситуация обновления, ситуация, связанная с решением какого-то давно назревающего, давно мучающего вас вопроса. И есть указание на то, что этот вопрос может быть связан как раз вот с или же повышением по должности, или же с каким-то человеком, который является для вас ну, авторитарным, авторит, не так авторитетным или важным человеком в вашей жизни. Теперь ситуация в доме в семье. Здесь выпала карта башня. Башня – это какие-то амбиции, планы, что-то связано, может быть, со строительством или с, некими, или с государственными учреждениями. По лисичке, по лисичке, здесь может быть ситуация обмана, хитрости, желание уладить путем не совсем честным, не совсем прозрачным, получение новостей, искажение новостей. Может быть, нужно будет где-то похитрить для того, чтобы... чем-то, ну, в чем-то чем нужно будет проявить хитрость и смекалку для того, чтобы добиться некой своей цели. Знаете, вот выглядит как, может быть, хитрость или обман со стороны власти имущих, а может быть, получение каких-то неправдивых новостей или документов, в которых могут быть ошибки. Обращайте внимание на документы. И есть указания на то, что, например, для операции с недвижимостью это время неблагоприятно. Есть шанс, что вас обманут. Теперь по ситуации с партнерами. Ну, здесь идет, конечно, больше любовная тематика, поскольку говорится по кольцу. Это, знаете, те люди, с которыми мы закольцованы какими-то обязательствами, договорами. Здесь идут перемены, перемены во взаимоотношениях, трансформация. Так как было не будет, здесь есть необходимо что-то решить. Как-то переиначить и обновить. Конечно же, сами по себе вот эти две карты говорят о конце каких-то взаимоотношений. Все-таки, знаете, как разрыв, конец или отношения, которые ну, составляют вас погрустить. Но кораблик, он всегда несет обновление. То есть после чего-то грустного всегда наступит что-то радостное и новенькое. Относительно карьеры, это, наверное, самое такое напряженное все-таки будет на данном периоде. По этим картам говорит о том, что, возможно, скандалы, споры, ссоры, вплоть до увольнения. Но самое интересное, что вам рекомендуется не бояться лезть на рожон, поскольку результат будет все равно солнце, вы останетесь в выигрыше. И это хорошо. Цвет самый главный для вас. Рыбы. Человек ищет, где лучше, рыба, где глубже. Соответственно, это денежная карта. Вы, принимая решение, прежде всего должны руководствоваться своей личной выгодой. Я вижу, что могут быть переживания финансовые. Заплатят вам, не заплатят, или какие денежки заплатят. Вы знаете, финансовые риски, они будут оправданы. Есть указание на то, что вы получите необходимые выплаты и ваша Оп, падает, деньги спешат, и ваше финансовое удовлетворение будет на высоте. Двигайтесь в сторону денег. Есть указания на переводы, также на денежные переводы. Еще могут быть здесь переживания, связанные, может быть, с домом, с семьей, либо с какими-то взаимоотношениями. Хотя мне больше здесь сказывается переживание именно из-за работы, судя по той картине, которую я вижу которая здесь у вас везде вся разрисовалась с такими с квадратами с напряжениями все-таки но интересно что можно рисковать вот это меня даже удивило в некотором смысле как будто бы риск риск будет оправдан не бойтесь ну что ж желаю вам успешного периода повторяю это напоминаю чтобы не забывали поддерживать мой канал и до встречи в следующем периоде.